Сегодня с отчетом выступает министр иностранных дел Лаврул. Я с ним познакомился, когда он представлял нашу страну в Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности. В те лихие 90-е он почти 10 лет мужественно и профессионально отставил все, что связано с подлинным суверенитетом нашей державы. Напомню, что он состоит в 194 страны в мире их более 200. Но только две страны, которые за последние 500 лет не теряли своего суверенитета, это мы и Англия. Сегодня нам англосаксы открыто объявили войну. Америка нас назвала врагом номер один. Англия сейчас максимально усердствует для того, чтобы поджечь войну на границе с Украиной. И все делают для того, чтобы ужесточить санкции. Такой политикой категорически согласиться нельзя, и поэтому мы надеемся, что сегодня министр иностранных дел принесет нам целый ряд конкретных предложений по укреплению нашего Сунинчета, государственности и национальной безопасности. Мы готовы их активно поддержать. Наша фракция Коломейцу передал целый пакет вопросов в МИДу. Впервые за последнее время МИД дал полный ответ практически на полсотни вопросов. Я советую нашим коллегам и депутатам прежде всего из «Единой России», внимательно ознакомиться с ответами Министерства иностранных дел. На что хотел бы обратить особое внимание. Вот сейчас прошли консультации наших наиболее профессиональных дипломатов с ОБСЕ, с американцами, прошли консультации с НАТО и практически мы получили отрицательный ответ на то, Обращение, с которым президент и наше правительство обратили США и руководству НАТО. Они не хотят, чтобы у нас была полноценная безопасность. Но никакая талантливая дипломатия не может спасти ситуацию, если у вас слабая экономика, если вы не показываете пример в образовании и науке, и нет внутренней сплоченности общества. Поэтому я считаю вопрос номер один на сегодня – и от этого должна плясать и наша главная дипломатия – это укрепление экономической и финансовой безопасности. Тогда и наши оппоненты, и те, кто бросил военный вызов в нашей стране, будут гораздо покладистее и с пониманием будут относиться к нашим обращениям. Хочу напомнить небольшую историю. О нас зубы попробовали фактически все. Мы вынуждены были штурмовать Берлин. Мы в свое время и освобождали от Наполеоновского Париж. Мы проучили поляков, литонцев и шведов, чтобы они не лезли на наши земли. Сегодня этого добиваются прежде всего американцы и англосаксы. Им надо напомнить, я думаю, сегодня будет уместно, что в свое время Вудро Вильсон всего через два месяца после того, как советская власть установилась в Российской Федерации, в России. Он объявил нам тогда войну. Его манифест, его план предусматривал расчленение нашей страны и, по сути дела, создание санитарного кордона. Советская власть не приняла этот план. Ленин отмобилизовал с нуля, создал 4-миллионную армию, разгромили Антанту, выгнали всех их пособников и создали страну, которая в состоянии была расколотить гитлеровский фашизм вместе с ее европейским стелитом. Казалось бы, должны успокоиться за океаном, тем не менее, ровно через год после нашей победы. Господин Черчилль вместе с Труманом Фолктене произнес уникальную речь, заявив, что теперь англосаксы будут управлять миром, а все должны или с этим согласиться, или будут подвергаться атомному шантажу. Ровно через 8 дней Сталин ответил на этот вызов через газету Правду, заявил. То был германский нацизм который сказал, что немцы исключительно нации должны господствовать на планете. Теперь появились их последователи в лице американских нацистов. Мы никогда с этим не согласимся и были приняты абсолютно эффективные, прежде всего финансово экономические и военно-политические меры. Мы вложили к 50-му году почти четверть средств в образование и науку. Мы все сделали для того, чтобы создать ракетно-ядерный паритет. Лишь после этого американцы сели за стол переговоров и стали подписывать те договоры, которые обеспечили почти 50 лет нашу безопасность. После предательства интересов нашей державы в 1991 году этой шайкой пьяниц, мерзавцу и предателей во главе с Ельцинами, Козырьем и всеми остальными, и наша дипломатия посыпалась в по всем составляющим. С, того, с той поры, поры было четыре министра иностранных дел. Козырев, я его называл американский министр иностранных дел в России, который сдавал все пачками. Отвернулись от соседей, от постсоветского пространства, строились хвост дядю Сэму и, тем не менее, в качестве партнеров оказались абсолютно не нужны. Затем пришел Примаков, который резко поправил ситуацию у нас дипломатия разбегалась, первый его звонок к Думу был, давайте встретимся, обсудим ваши предложения. Я сказал, мы вместе с Рыжковым Харитовым приедем к вам, и у него в МИДе, прежде всего, определились финансово поддержать наших дипломатов. Они получали жалкую зарплату, молодежь туда не шла. Мы, несмотря на то, что ресурсов не было, удвоили зарплату дипломатическим кадрам. После того, как Примаков был выдвинут премьерой, и после дефолта мы справились с обвалом, который допустило Ельцинско-Гайдаровское правительство, наш мир стал чувствовать себя более эффективным. Лавров эту должность занимает 18 лет. Это большой промежуток времени. Нам удалось укрепить свою дипломатию, укрепить стабильность внутри страны, но продолжение финансо-экономического курса, который не дает возможность развиваться ни одной отрасли, к сожалению, продолжается. Не может быть сильной дипломатией на фоне слабой экономики, небрежного отношения к образованию и науке. Поэтому наша команда предложила свою программу «10 шагов достойной жизни», «12 законов», «Бюджет развития», «Уникальный опыт народных предприятий», Поддержка, прежде всего, науки и образования. Не устаю повторять, хотите быть великой державой, а мы непременно наследники великой державы. Вы должны иметь не только огромную территорию, вы должны иметь на этой территории минимум 200 миллионов граждан. Нам надо все сделать для того, чтобы страна остановила выбирание. И первый шаг – это прожиточный минимум 25 тысяч рублей. Единая Россия не желает это принимать. Хотите, чтобы страна была умной и образованной, вкладывайте, прежде всего, фундаментальную и отраслевую науку минимум 4-5%. Мы вкладываем в 5 раз меньше. Хотите, чтобы молодое поколение было патриотичным, примите наш закон образования для всех, который гарантирует каждому молодому человеку, вплоть до высшего образования, и первое рабочее место. И ситуация изменится. Хотите соединить? Местное самоуправление с прекрасным опытом народных предприятий, честным предпринимательством. Поддержите опыт работы совхоза Ленина, Звениговская, усолье сибирская Это лучшие предприятия, которые в новейших условиях не получают ни копейки, показывают блестящие результаты и гарантируют полный пакет социальной поддержки и классную зарплату своим труженикам. С такой программой. Мы пришли в новый состав Государственной Думы. Мы полагали, что Единая Россия поддержит. К сожалению, и сегодня об этом буду говорить, Лаврову не только как министру странных дел, но и как человеку, который возглавлял список Единой России, который является членом Совета безопасности. Без изменения финансово-экономического курса, без бюджета развития, без поддержки науки, образования и социальной сферы, без сплочения общества, без укрепления местного сопровождения коллективных начал организации жизни в нашей стране, дипломатия не может быть сильной. А чтобы она была сильной, надо все сделать, чтобы проводился очень эффективный финансо-экономический курс. Тогда и дипломатия будет решать соответствующие вопросы. Задача номер один сегодня и дипломатии всех нас – остановить тот военный психоз, который разгулялся на планете, в Европе и особенно на территории нашей страны Украины. Для этого надо изменить информационную политику. Украину надо отделить от ЦРУшников, Бендеровцев и всякого жулья, который там захватило власть в Киеве. Они под руководством английского спецназа пытаются поджечь войну на Донбассе. Война не решает ни одного вопроса. Золотой замысел англичан – это стравить русских на просторах Донбасса. Мы не можем осуществить такой подарок всем мерзавцам, которые борются и выступают против нас. Наша задача – оказать реальную помощь. Вот наша партия и оказывает эту помощь. Мы Донбасс отправили 93 конвоя. Мы с Донбасса приняли 10 лишним тысяч детей. Мы по линии Союза Компартии провели политику, которая позволяет убедить население, что мы друзья и историческое братство превыше всего. Мы должны сейчас напрямую выполнить то обращение, которое сделал съезд нашей партии к украинскому народу. Народное сопротивление, народный протест против насилия, войны – Против провокатора должен усиливаться на всем постсоветском пространстве. Это касается и Прибалтики, и Белоруссии, и Казахстана. Именно народная сплоченность и народная политика может позволить нам уберечь наши просторы от войны и исправить финансово-экономический курс. Этот курс должен быть в пользу нашей тысячелетней государственности. Она сегодня подвергается самым жестким атакам и санкциям. Я считаю, что Лавров вместе со своим дипкорпусом, глядя на их ответы, понимает эту проблему. Но я надеюсь, что он у нас услышит не только как министр иностранных дел, но и как член Совета Безопасности. С такой программой я обратился к президенту и отправился эти материалы всему президентскому совету и губернаторам нашей страны.